Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как называется ваша компания и откуда вы к нам приехали? Компания называется транспортная компания «Успешный маршрут». Приехали из города Красноярска сюда за КамАЗиком. Что за КамАЗ приобрели? Компас девятый, первый в Красноярске 1 в Красноярске у нас будет. Что-то новое привезем. Понравилось вам? Автомобиль понравился? Да, прокатился тут по территории, достаточно приятный. Необычно было увидеть его с такой кабиной. Что-то прям новое. Думаю, водителям тоже понравится. Какие впечатления у вас от нашей компании? Прекрасные сам? менеджеры. прям вообще само то. До конца всегда идут. Приятно работать. Спасибо вам большое, Павел. Надеемся, что еще раз приедете. Спасибо. Скоро.